В целом, это внутренняя оптимизация сайта, то есть технический аудит. Это действительно очень полезный инструмент, он очень быстро работает и в целом он помогает за короткое время проделать очень большой объем работы. Если говорить именно о функциях спайдера, но в целом все, что направлено на внутреннюю оптимизацию, то есть под парсинг страниц, там, на метатеги, на дублированный контент, на, там, например, оптимальная длина того же сниппета, внутренняя перелинковка. То есть в целом, ну как бы выделить что-то одну очень тяжело. Оно все важно в комплексе, и благодаря спайдеру можно действительно это очень быстро проверить. то что я выделю для себя русифицированный интерфейс, это вот просто 10 из 10.